Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, соратники! Да здравствует наша Российская Народная Освободительная революция! Далой путинскую банду из Кремля! Ну, мы давно с вами не встречались. Но вот сегодня, после этого цирка с переназначением нового старого Путина. Ну, конечно же, ни о чем другом, кроме этого самого переназначения. Ну и, конечно же, значение этого самого вот переназначения для развития всех последующих событий в России, ну, говорить не имеет смысла. И, конечно же, всем людям, имеющим мозг, ну и способным логически мыслить, адекватно воспринимать реальность, понятно, что итог этого переназначения, или вот выборов, как их громко называют путинские пропагандоны, он, конечно же, заранее был предопределен. Я даже больше скажу, в подавляющем большинстве избирательных участков этот процесс даже уже был заранее отрепетирован. Там были проведены специальные тренинги, тренинги. то есть там заранее были подготовлены даже итоговые протоколы с результатами этих выборов. Ну и дело, собственно, было за малым. А нужно было только провести вот этот самый спектакль, пригласить на него Специально отобранных наблюдателей. Кстати, вот э, на те участки, где тренинги не проводились, наблюдатели, разумеется, даже приглашены не были. Не только приглашены, но и допущены, конечно, не были. Если вдруг кто-то из наблюдателей вознамерился побывать на том участке, куда его не приглашали. И вот в отличие от предыдущих псевдовыборов Путина. Вот эти последние, конечно, они кроме стандартных нарушений, нарушений закона, конституции, ну кроме обычных на этих выборах Путина фальсификаций, они, конечно, имели еще и свои отличительные особенности, так сказать, свои особые фишки. Ну вот, например, на этих выборах даже точно не было известно количество участков для голосования что, собственно, говорит о том, что ну, были чисто виртуальные участки с полностью виртуальным голосованием. Ну и, соответственно, как вы понимаете, виртуальными фальшивыми итогами этих выборов. Вот вы видите, что об этих фейковых выборах, ну, несмотря на то, что по сути своей это не выборы, а натуральный цирк с конями, но сегодня все равно уже трудно говорить эмоционально, как-то выражать отношение свое к ним. Но поскольку уже эмоции даже все закончились, и про эти выборы уже давно все всеми сказано, и все всем понятно. И вот трудно об этой профанации уже сказать что-то новое. Но я все-таки кое-что попробую. Вот, например, в этот раз путинские фокусники-умельцы, или как они сами себя называют, политтехнологи, усиленно использовали они такую фичу, как предварительное голосование. Ну или голосование подкрепительным талоном. И вот именно в этом предварительном голосовании и голосовании подкрепительным талоном, ну, понятно, что все голоса были за Путина. И понятно же, что это было все устроено специально, чтобы вдали, как говорится, от шума городского, от глаз наблюдателей все это дело делать. Участвовали как отдельные граждане в этом, участвовали целые коллективы. Вот сейчас я покажу вам фотографии некоторые. То есть вот Операции. Помните такой фильм, как там им говорят? Ваша задача только сделать видимость ограбления. До вас все уже украдено. То есть выборы сделаны, итоги подготовлены. Нужно только создать иллюзию выборов. Ну или вот как еще голосовали по этим самым трепительным талонам. Вот Голосует Елизавета Семеновна Вот видите За бабушку Рукой показывают ей куда голосовать Вон там с рекламными сумками Какие-то подарки ей там Колбаски может или что-то Ну и естественно ее рукой ставят галочку Там где положено Ну собственно все как Всегда на наших выборах Псевдо выборах И вот Через этот инструмент фальсификации выборов, вы только вдумайтесь, было проведено более 7 миллионов проголосовавших. Более 7 миллионов в этот раз. Ну и как вы понимаете, разумеется, это все были голоса за Путина исключительно. Кстати, это вот во много раз больше, чем было раньше, чем на предыдущих выборах. Я вот вам скажу страшную вещь. Ну как страшно, в данной, конечно, очевидной ситуации безысходности и сюрреализма, в очевидной для всех ситуации тотальной фальсификации и дебилизации общества, Но скорее правильнее будет назвать эту вещь не страшной, а уже смешной или идиотической. Так вот, в этот раз, вы только вдумайтесь в эту цифру, проголосовавших предварительным и подкрепительным талоном было более 10% от всех проголосовавших. Ну, напомню, раньше эта цифра была гораздо меньше 1%. Ну, а на этих выборах произошло чудо, так называемое. Вдруг количество желающих голосовать, голосовать не в одно время со всеми, не вместе со всеми, и не так, как все, вот, вдруг выросло в десятки раз. И вот, кстати, очень показательная ситуация произошла в Башкирии в Бурятии, прошу прощения, в Бурятии. Так вот, почувствуйте красоту момента, насладитесь, так сказать, всей глубиной абсурда и торжеством или полной победой путинских политтехнологий над здравым смыслом. Победой этих самых путинских технологий над законами природы, над законами физики, над законами математики, наконец. Так вот, представьте себе, что в Бурятии с населением 985, ну с чем-то там тысяч человек, проголосовало за Путина, сколько бы вы думали. Ну вот попробуйте даже отключить логику, отключить здравый смысл и угадайте, сколько человек проголосовало за Путина. И вот уверяю вас, что если вы этого еще не знаете, то вы ни за что не угадаете. Вот даже если вы сделаете абсурдные предположения, ну, противоречащие логике и здравому смыслу, и предположите, что буквально все 100% жителей, э, то есть 985 с чем-то там тысяч человек проголосовали за Путина, то вы все равно не угадаете. А вот для того, чтобы угадать, ну, вам придется отключить... Не только логику, сознания, Вам придется отказаться от признания законов бытия, законов природы, законов математики, наконец. Так вот, докладываю вам, что в Бурятии с населением 285 тысяч человек за Путина проголосовало 3 миллиона. 3 миллиона, блядь, только вдумайтесь, при населении 985 тысяч человек. Это прозвучало по всем официальным каналам телевидения. Это прошло во всех официальных СМИ. Ну и не важно, что вот этот абсурд с точки зрения математики. На математику давно уже Путин и его пропагандоны не оглядываются. Ну они не оглядываются на математику давно. вы помните эти э, сюрреалистические результаты, знаменитые 146% за Путина. Или вы помните, вот недавно Шойгу освободил в Сирии территорию, в три раза превышающую по площади саму территорию Сирии. Но ничего, путинское быдловато хряпает все это. И вот ну, неважно, что потом вот опомнившись, Кремль постарался убрать вот отовсюду эту противоречащую законам физики, математики, да и законам бытия информацию вот, о голосовании в Бурятии. Но ну, он заменил ее, конечно, тоже на абсурдную, но по крайней мере допустимую с точки зрения математики информацию. То есть Кремль опубликовал данные, что все 100%, все 985 тысяч жителей Бурятии проголосовали как один за Путина. Ну, такое вот у нас голосование, такие у нас выборы. Ну и вот что же вы думаете произошло после этого вот с ватным путинским быдлом? Как вы думаете? Думаете, они прозрели? У них наконец, может быть, упала пелена с глаз? Может быть, они ужаснулись тому состоянию и той ситуации, в которой мы проживаем и как у нас проходят демократические выборы? Может, а, -а, -а, -а закричали они там, разрыв мозга, когнитивный диссонанс, забастовка, революция? Вот хрен вы угадали А путинское ватное быдла, Оно спокойно схряпала вот эту всю блеотину И пошло дальше в стойло продолжила мычать за Путина То есть Путин наш президент Если не Путин, то кто? Ну, что сегодня в такой ситуации мы можем? Ну, точнее сказать, что мы обязаны Противопоставить вот этому балагану Этому цирку с конями ну и этому позорному путинскому блядству. Что мы можем противопоставить с вами? Ну, во-первых, конечно же, мы не должны вот хряпать эту предлагаемую нам блевотину. Но мы должны хотя бы показать, что знаем, что это вот абсолютно не те, не те наши предусмотренные конституции, демократические выборы, а что это вот позорный блядский спектакль. Спектакль, организованный путинской оккупационной администрацией. Да-да, именно так. Именно позорный и блядский спектакль. И да, именно организованный, читаю по слогам, путинской оккупационной администрации. Именно оккупационной, поскольку наша страна оккупирована. Оккупирована она уже 18 лет. И оккупирована она враждебным народу режимом, режимом Путина. Ну а вот, кстати, знаете вы, ну или уже забыли, может быть, почему вот, собственно, выборы были перенесены вот на эту дату, на 18 марта. Вы помните, может быть, эту сакральную дату? Да, это вот дата приватизации Крыма. Ну и по задумке, вот, зомбированные ватники, они должны были по хитроумному плану вот этих путинских политтехнологов, ну, в теории кричать, Крым наш, спасибо Путину, вернули в родную гавань. Либо, блядь, что это Путин наш президент, поднял Россию с колен. Крым наш, прочий патриотизм головного мозга, прочие победобесия там, типа может, может повторить. Помните все эти лозунги? Ну, просчитались, видимо, путинские пропагандоны. Я вот почему-то этих криков не слышал. Да и путинские пропагандоны, они уже поняли, что обосрались и уже засунули язык в жопу. Они все тоже молчали вот об этом очередном путинском фиаско. Никто не вспоминал его, хотя это должно было быть основным мемом этих выборов. Ну о чем это говорит? Это говорит о том, что путинская машина пропаганды уже буксует. И она дает серьезные сбои. А помните вот вы эту историю? Ну, это я расскажу в другой раз. Ладно. А вот то, что народ не принял вот эту дату, 18 марта, как праздник в честь отжатия Крыма, ну это, я думаю, сегодня можно воспринимать как первые ласточки или точнее сказать первые черные лебеди для путинского режима ну то есть эти вот черные лебеди они предвестники краха всего этого вот блядского оккупационного путинского режима то есть что сегодня происходит сегодня народ начинает трезветь это значит что этому путинскому блядскому режиму осталось недолго Скоро ему придет полный и окончательный пиздец. И вот скоро всех этих путинских бледей народ, конечно же, поднимет на билы. Сейчас уже всем становится очевидно, что революция неизбежна, и произойдет она буквально в ближайшей перспективе. Ну вот, кстати, несмотря на всю незаконность, абсурдность, фальшивость, вот, Этих уже, кстати, четвертых по счету выборов Путина, или четвертых путинских псевдоперевыборов, на которые, кстати, он пошел в четвертый раз вопреки действующей. Ну, действующей, ну, разумеется, только чисто теоретически у нас в России Конституции. Так вот, они, эти выборы, ну, выборы, разумеется, в кавычках, еще раз подчеркну, они, конечно, имели один. Очень важный для нас и положительный момент, положительный момент для нашего революционно-освободительного движения. Я не говорился, да-да, вы не ослышались. Вот эти путинские псевдовыборы, они имели большое положительное политическое значение. Значение для скорейшего начала и, разумеется, неизбежной победы нашей освободительной революции. Не подумайте, что я сошел с ума, но я вот сейчас вам скажу одну очень важную вещь, ну как я ее считаю. Вот эти псевдовыборы Путина, самое главное, что они сделали положительную. они эти выборы, они наконец развеяли иллюзию, иллюзию многих либералов, да и иллюзию многих просто честных законопослушных граждан России. Иллюзию о том, что вот этот преступный оккупационный путинский режим в России можно поменять мирным, конституционным путем. Это иллюзия. И это нам четко показали вот эти выборы Путина. Обратите внимание, вот, развеяны иллюзии, что свобода сама упадет в руки нам всем. Нет больше этой иллюзии. Развеяны иллюзии о том, что можно поменять преступный враждебный режим ну, в результате каких-то процедур. Тоже нет таких больше иллюзий. То есть иллюзия, что нам помогут процедуры избавиться от преступного путинского режима, это глупости. То есть не путем борьбы за свободу, а путем опускания какой-то сраной бумажки в ящик с прорезью, блядь, вот на это рассчитывались, что ли, до этого? Так вот, таких иллюзий больше нет. Еще раз повторю, эти выборы, наконец, развеяли иллюзию о том, что этот блядский путинский режим можно поменять путем выборов. Забудьте об этом. Ну и... Выборы. Выборы – это при нынешнем-то репрессивном оккупационном режиме? Выборы, Карл? Это в сегодняшнем-то полностью полицейском путинском государстве? Да вы, блядь, что, с луны свалились, что ли? Люди, очнитесь. Подумайте только, чтобы преступный оккупационный режим, совершавший геноцид оккупированного населения в России – совершивших тысячи других преступлений, чтобы он отдал власть? Подумайте только, чтобы вот этот блядский путинский режим дал свободу народу? Чтобы дал свободу, блядь, в результате опускания какой-то сраной бумажки в какую-то урну для голосования? Да, блядь, вы что, ну с ума сошли, что ли? Вот... Честное слово, я, блядь, быстрее поверю, что нас освободит Чикатила, Поверю в то, что Чикатила это добрая фея, которая спустилась с небес, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, и чтобы дать нам всем свободу. Вот я в это быстрее поверю. Или даже, блядь, быстрее поверю в то, что нас освободят инопланетяне, чем в то, что убийца... Государственный и международный преступник Путин добровольно отдаст власть. Ну если только он не сошел с ума, ну или не решил наконец сам свести счеты со своей жалкой преступной жизнью. Но на это рассчитывать нам не приходится. Так вот, заявляю вам, Путин ни за что власть добровольно не отдаст. Не отдаст, поскольку совершенно очевидно, что после отстранения от власти этого упыря он не проживет и дня. Напомню вам ну, важную, в то же время очевидную вот философскую истину, ну, о которой, может быть, некоторые люди не знали, или о которой часто забывают, ну или о которой просто, ну, может быть, не обращают на эту истину должного внимания в суете повседневной жизни. А это очень важная философская истина, повторю. Давайте вот я вам о ней расскажу. Так вот, эта философская истина состоит в том, что жизнь устроена так, и с этим ничего не поделаешь, что ничего достойное, хорошее, справедливое нам просто так в руки не дается. Еще раз повторю. Просто так ничто хорошее нам в руки не дается. За все это всегда надо бороться. За все и всегда, запомните. За все и всегда надо бороться. Так устроен мир. Ну, он просто так устроен вот именно. Он создан так, создателем. И вот также абсолютно справедливо противоположная философская истина. Ну, то есть, абсолютно правильно будет обратное утверждение. Ну, все то, что нам легко, доступно, вкусно, приятно, это всегда либо аморально, либо с этого полнеют, как вы знаете, ну, либо это противозаконно, в конце концов. Запомните еще раз, из этого нет исключений. А за свободу надо бороться. Свободу можно добиться, только свергнув преступный оккупационный путинский режим. Так хватит же сидеть на диване, жиреть и дрочить вам, заявляю. Призываю вас, хватит сидеть на диване и дрочить в телевизор. Очнитесь, слезайте с дивана. Поднимайтесь на борьбу за свободу, за свободу России, за народ, за наше будущее, за детей, за внуков. За революцию. Помните такой девиз был? В борьбе обретешь ты право свое. И вот, собственно, сейчас наступил момент истины. То есть сейчас именно произойдет водораздел. То есть реальные честные оппозиционные политики, они объявят о единственном способе спасения и освобождения от оккупации. Способ этот – революция. Нет другого способа. Да, именно революция. И да, именно только революция. Один способ обрести нам свободу. И вот это, собственно, самая важная мысль, которую я хочу сегодня донести до вас. Это мысль о необходимости. Ну а после последних выборов о неизбежности. Освободительной революции в России. И вот она, эта мысль, она рефреном будет проходить через всю мою сегодняшнюю программу. Сейчас вот без вариантов. Независимо ни от кого и ни от чего будет нарастать революционное движение масс. Собственно, как единственный способ борьбы за выживание в нынешней ситуации. И еще раз повторюсь, у всех реальных лидеров оппозиции сегодня есть только два пути. Первый. Либо объявить о начале подготовки революции и, соответственно, стать лидерами революционного движения. Это вот первый путь. Ну, либо вот второй путь – это уйти из истории, уйти с политической арены. Ну, собственно, стать подтанцовкой Путина в его блядском варите, вот этом политическом. Ну, как это уже давно сделали Зюганов и Жириновский. Ну а собственно у нас, у революционеров, ну а также у всех честных граждан России, путь только один, разумеется. У нас выбора нет, у нас только одна цель. Народная освободительная революция. Именно освободительная, еще раз подчеркну. Освободительная она от оккупационного, враждебного и даже не побоюсь этого слова, вражеского путинского режима, режима изменника Родины и предателя Путина. Вот после этого позорного спектакля с выборами, как ну, цирка с конями и клоунами, конечно же, наших сторонников, думающих, трезво граждан, ну, их стало на сегодня на порядок больше, несравненно больше, несоизмеримо больше. Вот мы знаем опять, сегодня стремительно начали расти революционные настроения. Кстати, вот даже начали расти просмотры наших программ. Начало расти число подписчиков на наш канал. Кстати, это вот несмотря на все старания путинской администрации с ее ольгинскими троллями. Это все даже несмотря вот на старания самой администрации российского ютюба ну Которую, видимо, благодаря каким-то грязным политтехнологиям, сегодня, конечно, полностью контролирует Кремль. Несмотря на все их усилия, у нас растут и просмотры, и лайки, и количество подписчиков. То есть те люди, которые надеялись на что-то в этих выборах, ну, были кто надеялся на Грудинина, может быть, кто-то не понимал. Они все сейчас тоже поняли, что выход только один, это революция. И вот перспектива революции, сегодня она уже приобретает реальные, так сказать, ясные и отчетливые черты и формы. И вот мы все честные думающие граждане России, все наши соотечественники, они как один должны сегодня подняться на борьбу за свободу. Свободу нашей Родины, свободу нашего народа. Мы все должны спасти Россию, спасти Народ России. Спасти от оккупации бандитским режимом изменника и предателя Родины Путина. Спасти от краха и физического уничтожения. А еще мы должны спасти наших детей и внуков. Спасти наше будущее. И вот собственно, что сегодня все мы. Ну, мы это вот те, кто совершенно точно знает, что революцию сегодня, ну, вернее, что Россия сегодня может спасти только революция, вот все мы, что мы можем сделать вот для скорейшего наступления этой самой революции? Ну а сделать мы можем, ну точнее опять не можем, а просто обязаны делать это. Мы обязаны разоблачать преступника, подонка, морального урода Путина в глазах слепого, зазомбированного путинскими пропагандонами народа. Вот это мы обязаны сегодня делать. Вот Слава Мальцев в одной из прошлых своих программ, помните, сказал, что у Путина перед выборами было якобы два пути. Ну, первый это либеральный, то есть отпустить всех политзаключенных, перестать грабить страну, открадывать народ, то есть он мог начать восстанавливать образование, медицину, дороги, социальную инфраструктуру, ну и обеспечить народ средствами для достойной жизни. И вот якобы у него был второй путь. Это вот усиление диктатуры, развязывание войн, усиление репрессий против собственного народа. И вот якобы Путин, соответственно, выбрал этот самый второй путь, путь диктатора. Ну, а я вот утверждаю, что у Путина, собственно, никакого выбора уже не было. То есть выбора перед выборами у него не было. Ну, например, вот вы можете себе представить, например, что чикатила вдруг после всех совершенных им убийств вдруг сделал тоже вот такой выбор и вдруг стал ангелом во плоти, что он зажил праведной жизнью, а мы бы вот все ему поверили, умиленно смотрели на это, радовались, радовались на то, какой замечательный человек теперь стал Чикатило. Ну, согласитесь, что такое очень трудно себе представить. Я вот себе такое представить не могу. Ну и вот собственно точно так же и Путин, подумайте только, чем отличается от Чикатила? ничем. Свой выбор он уже сделал давно, ну конечно отличается он только в худшую сторону, потому что Чикатило убил несколько человек, а Путин миллионы погубил. Так вот, как я сказал, Путин свой выбор сделал уже давно. Он его сделал, когда вот для своего прихода к власти он взрывал дома в России с мирно спящими в них нашими гражданами. Выбор этот сделал он, когда тонула атомная подводная лодка Курск с нашими военными моряками, помните? Когда случился Нордост? Когда он отдал приказ на уничтожение детей в Беслане? Помните все? Когда отдавал приказы на убийство своих оппонентов? когда проводил политику геноцида нашего народа, когда грабил разворовывал Россию, когда обрек российский народ на жалкое, голодное прозябание в нищете, а по сути на вымирание. И вот вы думаете, он не понимает, что в случае предоставления народу свободы, что он тут же не будет э, отстранен от власти, и что его не постигнет заслуженная немедленная смерть, заслуженная расплата за его преступление. Ну, расплата по братцу Хусейна или Кадахи. Вот я считаю, он даже вряд ли сможет дожить до казни по решению трибунала. Ну, поскольку с ним расправится его ближайшее окружение в первый же момент, как его отстранят от власти. Даже народ не сумеет до него добраться. Ну вот сейчас, если только он не решил, еще раз скажу, покончить жизнь самоубийством, он по логике момента должен вот эту сохранять свою преступную власть любой ценой. Он должен испить вот эту свою чашу до дна. Он должен пройти весь свой преступный путь до конца, ну до своей смерти. Насильственный или естественно, это уж как ему повезет. Но он должен пройти весь путь до конца, до смерти. Ну а наша с вами задача состоит в том, чтобы сделать вот этот его преступный путь как можно короче. Ну, чтобы он меньше смог причинить горе и страдания человечеству всему. Мы должны прервать этот его преступный путь. Вот я в своих предыдущих программах уже раскрыл практически все факты, совершенных Путиным преступлений. Помните, начиная с банальной уголовщины. Ну, то есть воровства, коррупции, наркоторговли, убийств. И вот до государственного терроризма, до измены родини, преступлений против человечности. Об этом обо всем я рассказал в предыдущих своих программах. Ну а сегодня мы можем поговорить вот о психологическом или психическом портрете вот этого нашего диктатора Путина, нашего пожизненного вечного президента. Можно поговорить о его, так сказать, моральном облике. И вот, надо сказать, что картина в этом смысле перед нами предстает очень, конечно, грустная. Я бы даже сказал страшная картина. Ну, во-первых, все более очевидным становится то, что страной управляет нездоровый, психически неадекватный человек. Особенно, очевидно, это стало вот в свете последних событий. Вот помните, как мы узнали на днях из его собственного признания, то есть в 2014 году, в день открытия Олимпийских игр в Сочи, он, то есть Владимир Путин, лично отдал приказ сбить пассажирский самолет, на борту которого находились сто десять человек. Напомню, это он сам признался. Эти его исповедальные открытия прозвучали в предвыборном пропагандонском документальном фильме «Путин», первая часть которого была размещена в сети 11 марта, помните? Так вот, в этой киноленте Путин рассказал репортеру Андрею Кондрашову, как с 7 февраля 2014 года, в день открытия Олимпиады в Сочи, ему позвонил офицер службы безопасности Олимпийских игр. И сообщил тогда о захвате самолета, летевшего из Харькова в Стамбул. И вот как доложили Путину, захватчики направили якобы самолет в Сочи. И якобы у них была бомба. Нам тут вот чехляют отчет, шел на минуты. На стадионе Фиш в это время собралось уже 40 тысяч в ожидании торжественной церемонии. И тогда перед Путиным стал выбор сбить самолет и лишить жизни 110 пассажиров на борту или рискнуть жизнями тысяч людей на стадионе. По совету специалистов по безопасности глава государства приняла решение действовать по плану для чрезвычайных ситуаций, то есть сбить лайнер. Ну вот уже во время начала церемонии открытия игр Путину поступил второй звонок. Президенту якобы сообщили, что тревога была ложной, Пассажир, угрожавший бомбой и требовавший посадить самолет в Сочи, оказался просто пьяным дебаширом. Самолет продолжил успешно следовать курсам в Стамбул. То есть штаб безопасности Олимпийского Сочи скомандовал отбой, сказал нам в этом фильме закадровый голос. Ну вот давайте разбираться, давайте подумаем. Ну, вы же понимаете, что это сам Путин выбирал темы, о которых рассказано в этом пропагандонском говнофильме. Никто же в этом не сомневается. Что Путин выбрал темы, которые, по его мнению, должны его Путина характеризовать положительно. И вот, вы представляете, Путину за все время своего правления больше абсолютно нечем гордиться, кроме вот таких сомнительных с точки зрения человеческой морали решений. А почему сомнительных? Ну давайте разберемся. Вот в качестве объекта для гордости Путин предъявляет обществу свое решение о холоднокровном убийстве ста 110 невинных мирных человек, летящих в самолете. Ну допустим, даже вот если такое решение было бы вынуждено. но для нормального адекватного человека оно никак бы не могло служить объектом гордости, вы же понимаете. Но это было бы объектом для сомнений, терзаний, бессонных ночей, угрызений совести. А здесь, как говорится, здравствуй, Фрейд. То есть мы с вами видим измененное сознание и неадекватное восприятие, восприятие реальной действительности Путина. Вот оказывается сбить мирный самолет, блядь, да, это для Путина как два пальца об асфальт. Никаких проблем, никаких сожалений, сомнений, ну и тем более никаких угрызений совести. Я вот в своей сегодняшней программе буду очень много раз обращаться к высказываниям других людей. Ну, чтобы это не выглядело, как я, Путина, ненавистник все время, о нем негативно высказываюсь, мне вот сказали, я сейчас буду опираться на мнение других блогеров, журналистов ну и просто людей. Потому что сегодня вот в условиях наступления информационного мира ситуация кардинально уже меняется. Сегодня уже сотни, тысячи, даже миллионы различных независимых людей, как я уже сказал, в том числе блогеров, думают и высказываются о положении в России точно так же, как я, как многие наши соратники, как люди, посвятившие свою жизнь свержению этого путинского преступного оккупационного режима. Дело в том, что многие люди уже поняли, что из себя представляет преступник Путин. И многие точно так же, как я, и как вот мы все, видят выход из сложившейся в России ситуации только одним путем. Только путем революции. Ну давайте вот обратимся к высказываниям различных людей. Вот, например, блогер Алексей 13 марта 2018 года. Он написал в комментарии к этому путинскому говнофильму. Путин, по сути, своими откровениями просто приоткрыл завесу над всеми таинственными падениями пассажирских самолетов. Ну, то есть он, по сути, обвинил Путина вот в этих таинственных авариях самолетов. Ну, а я добавлю, что вот кроме таинственных падений самолетов, ну, в которых мы можем только подозревать Путина. Кроме них, есть еще ряд вполне очевидных крушений самолетов, ну таких как самолет Качинского или Малазинский Боинг, ну, в которых вина Путина не вызывает ни у кого ни малейшего сомнения. Тут, как говорится, глупо подозревать, когда все уверены. И вот помимо прочего, в этом документальном фильме глава государства наконец-то дал нам всем ответ – так сказать, рассказал нам свою версию. Версию того, что же все-таки случилось с подводной лодкой Курск. Давайте послушаем его тут, версию. Как мы помним, в далеком 2000 году в интервью Ларри Кингу Путин смог лишь сказать, она утонула. Теперь же, по словам нашего президента, ну как вот он говорит, во-первых, во всем якобы виноваты 90-е. То есть, Российский флот, как и вся российская армия, на тот момент были развалены. Это вот первый его аргумент. И во-вторых, о чем он говорит. Когда произошла трагедия, Путин якобы только заступил в должность и вообще не знал, что где-то проходит учение, ну и вообще не знал ничего, так сказать. И вот вслед за этими доводами Путин рассказал, как он... Решился поехать на встречу с разъяренными родственниками погибших моряков, которые во всем винили власть тогда. Тяжелый разговор продолжался 2 часа 40 минут. В итоге произошло самое маловероятное. Люди якобы ему поверили, комментирует репортер. Я вот много раз уже употребил слово якобы. Ну а поскольку для характеристики Путина это, собственно, главное и самое подходящее слово «якобы». Ну, потому что все, о чем говорит Путин, это все полная чушь и вранье. Вранье от первого до последнего слова. И вот в этом путинском рассказе тоже нет, ну, впрочем, как и в любых других словах, вот этого наглого, отъявленного патологического лжеца Путина, ни одного слова «правды». Я вот даже опять сейчас не буду сам разоблачать этого патологического, неизлечимого, хронического пиздобола Путина. А Я опять приведу некоторые комментарии блогеров к этому фильму. И вот, как я сказал, два довода этих путинских мы давайте разберем. Вот блогер Кырвалол тоже 13 марта 2018 года написал в комментариях. Каждое слово за щукарем. Ну, щукарем, как вы понимаете, он называет Путина. Ну, видимо, после вот известной фотосессии Путина, рыбака с ощукой помните это его фотографии? Так вот, каждое слово за щукарем надо проверять. Все, что он мелит, априори пурга. Например, то, что якобы Путин только заступил в должность и вообще не знал, что где-то проходит учение. Давайте разбираться. Вот этот блогер пишет, разбирается. Курск погиб 12 августа 2000 года. В этот же день, тоже 12 августа 2000 года, Путин отправился в отпуск в Сочи. И даже не прервал его в связи с сообщением о катастрофе подводной лодки «Курск». Путин оставался в Бочаровом ручье весь период проведения спасательных работ. Загорал. Видите ли, он загорал, блядь. Подумайте только, загорала эта сука, блядь. И вот лишь только через 4 дня путинского загара, только лишь 16 августа, военно-морской флот получил санкцию президента на привлечение иностранной помощи для спасения экипажа атомной подводной лодки «Курск», для спасения жизни наших моряков, наших граждан. Путин. Соизволил 16 августа, после того, как 4 дня пьянствовал и загорал, и не интересовался судьбой наших моряков. А что касается того, что вот этот пидорас, который только заступил и вообще не знал, докладываю. Этот вот, который только заступил и ничего не знал, на тот момент он уже являлся. Давайте разбираться. Председатель правительства Российской Федерации с 6 августа 1999 года. И председателем правительства Российской Федерации он являлся до 7 мая 2000 года. Дальше. Он был исполняющим обязанности президента с 31 декабря 1999 года. И, наконец, блядь, он являлся президентом Российской Федерации 7 мая 2000 года. 7 мая, блядь. А только в августе, 12 августа, произошла катастрофа с атомной подводной лодкой «Курск». И он, вот эта сука, эта подлая мразь, нам говорит, что в августе 2000 года, в августе 2000 года, блядь, он якобы только заступил, и что нихуя ничего не знал, блядь. Чем же эта тварь занималась целый год с 6 августа 1999 года, блядь? Это, блядь, целый год кокс, что ли, нюхала беспробудно? Спрашиваю я вас. Ну а я, впрочем, кстати, считаю, что может быть вот как раз именно в этом эта сука и не врет. Ну, Путин, он, как и раньше, нихуя ничего не знал, что происходит в стране, которой он управляет. Так, собственно, и сейчас нихуя ничего не знает. Поскольку это ему нахуй не нужно, неинтересно, блядь, поймите вы это. Ему всю похуй, что происходит с нашей страной, с нашим народом. Но если только это, блядь, не касается его личной выгоды и наживы. Вот тут он просыпается. А вот на любой зашквар у этой суки ответ один. А это не я. Или а я не знал. Или вообще, а я тут причем. А вот, кстати, еще один комментарий относительно того, что Путин ничего не знал. Ни об учениях, ни о том, что произошло с Курском. Карвалол бл блогер, 13 марта написал. Официальный сан сайт Президент России. Подчеркиваю. Официальный сайт президента России. Читаю информацию с официального сайта этой суки президента России. Владимир Путин наблюдал за ходом учений Северного флота 6 апреля 2000 года в 8.00 Баренцево море. В район учений Путин прибыл на атомной подводной лодке Карелия, на борт которой он поднялся еще накануне вечером. Исполняющий обязанности президента России наблюдал за пуском баллистической ракеты, произведенной с атомной подводной лодки Бориса Глебск, а также за ракетными и артиллерийскими стрельбами, флагмана российского флота, тяжелого атомного ракетного крейсера Петр Великий. И это как, по-вашему, называется? Только заступил в должность и вообще ничего не знал, гнида. Вот еще блогер «Калибри» пишет, тоже 13 марта 2018 года. В то время, когда тонул Курск, ВВ отдыхал с приятелями на яхте в Черном море. Тогда Борис Березовский и Бадри Патеркатсашвили четно пытались дозвониться ему. Ну, то есть, якобы не солгал, типа не знал, да, впрочем, и до того ли ему было тогда. Но лично я вот хочу заметить, ну, и в том числе лично вот блогеру Калибри. Ну, при чем тут то, что Путину звонили какие-то его подельники и собутыльники? Эти бандиты Березовские и Патрикоцешвили. Ну, вчера он, к примеру, зажигал и бухал вместе с ними. А сегодня, допустим, уже с другими бледями, Допустим, на яхте в Черном море. Да и, собственно, им-то он и не обязан отвечать. Причем здесь это? Но вот то, что он абсолютно точно обязан делать, обращаю ваше внимание. Эта тварь, он обязан отвечать за безопасность страны. Он обязан контролировать ядерный чемоданчик. И он обязан всегда быть на связи с центром, отвечающим за безопасность страны. Всегда, блядь. У него всегда должна быть прямая правительственная связь. И если он действительно президент России, а не просто, блядь, жулик и бандит, который ее пришел ограбить, то он ежесекундно должен быть на этой самой, блядь, связи, чтобы ежесекундно обеспечивать эту самую безопасность страны. А иначе для чего ему, блядь, ядерный чемоданчик? И нахуя нам такой президент, я вас спрашиваю? Зачем нам этот минингит? Да он должен быть на связи, блядь, даже когда идет посрать. Даже, блядь, если он обнюхался, как обычно, кокаином, он должен быть на связи, с... поскольку он владеет ядерным чемоданчиком, и от него зависит безопасность нашей страны. Он должен быть на связи, эта сука должна быть на связи, если даже он залезает на блять. Или даже если он вдруг, как обычно, будет заниматься педофилией, паскуда. Он все равно должен быть на связи. А иначе какой он, нахуй президент? Иначе он просто руководитель оккупационной администрации, блять, дырявая. И только так его и нужно считать. Считать ее... Блядь дырявая и руководитель оккупационной администрации. И главное, нахуя нам такая дырявая, блядь, или как его называет быдло наш президент? Нахуя хуя нам, я еще раз вас спрашиваю. Это президент России или насрана? А вот как ответил блогеру Калибри блогер Кирвалол. Он тоже обратил на это внимание. И вот, э, четно пытались дозвониться вот на эту фразу. А зачем на месте президента человек, до которого невозможно дозвониться в критической ситуации? Получается, должность президента может занимать полено? Или петух из говна? Или медведев, может быть? Но он абсолютно прав. Вот я вам приведу комментарий еще одного блогера под ником «Лучший». Это комментарий 14 марта 2018 года. Вот он пишет. Интересно, а Путин реально назвал Жон моряков десятидолларовыми шлюхами? Есть железные пруфы? Ему отвечает блогер крывалол 14 марта 2018 года. О встрече с семьями погибших на Курске подводников так рассказал Андрей Кондрашов. Ну это вот путинский режиссер. Тяжелый разговор продолжался 2 часа 40 минут. В итоге произошло самое на тот момент маловероятное. Люди ему, дескать, поверили. Но ну, я тоже говорил об этом. А вот как об этом говорит в фильме сам Владимир Путин. Цитата привожу. Разговор был действительно очень тяжелым но он был честным абсолютно, предельно честным и открытым. И, безусловно, люди почувствовали и поняли. Я им за это очень благодарен. Люди увидели эту искренность и сопереживание, сочувствие. Ну подумайте только. Блядь, это сука Путин с 12 по 16 августа, пока тонули наши моряки. Это, блядь, отдыхало с другими блядями в своем бочаровом ручье. И не выходила на связь. И она, эта сука, говорит о сопереживании и сочувствии? Ну, как вы понимаете, все, что говорит, это паскуда, это хронический пиздобол Путин. Это, как всегда, сплошной пиздеж. Ничего, кроме пиздежа и пиздеж от начала до конца. А вот что говорил о реакции Путина на эту встречу Сергея Даренко. Кстати, вот я по-моему картинку не убрал еще. Сейчас я уберу. Прошу прощения. Так вот. Даренко это тогда еще ведущий первого канала. Он пишет, он, в смысле Путин, позвонил на Первый канал и сказал, что Первый канал нанял шлюх, которые выступили, чтобы дискредитировать его Путина. Дальше Доренко продолжает. И в том числе я ему потом доказывал, что это были не шлюхи, что это были вдовы офицеров. И это действительно были вдовы офицеров, я вот впоследствии сам их видел в видяева И они продол продолжали говорить неудобные вещи. Но он, в смысле Путин, по телефону сразу отзвонил и сказал, вы нанимаете шлюх специально. Дали им по 10 долларов, специально, чтобы меня, Путина, дискредитировать. Даренко рассказал это в двухсерийном фильме «Товарищ президент», режиссер Василий Береза, сценарий Павел Широв, 2004 год. Вы только подумайте, какая блядь эта тварь Путин. Какая мразь, какой моральный урод. Вот блогер Кроволл 14 марта приводит высказывание Рустама Арифджанова, главного редактора газеты «Версия». Вечером Путин встречался с семьями моряков. Собрание длится три часа, на нем присутствует лишь тот же гостелеканал и показывает только эти немногие фрагменты. Два немецких журналиста, которым удалось попасть в зал, дают ошеломляющий отчет об этой встрече. Они указывают на то, что после выступления Путина, озвучившего свою версию, семьи моряков на протяжении двух с половиной часов подвергли президента резкой критике И дошло до того, что ему объявили, что он недостоин своего звания, а также потребовали увольнения многих адмиралов. И вот президент Путин затем объявил траур в Российской Федерации. А семьи моряков, они отказались от траура, отказались категорически. И они отказались от сопровождения президента на место гибели Курска. И вот после этой встречи он и назвал обидевших его в дом вдов погибших моряков десятидолларовыми шлюхами. Подумайте только. Он, вместо того, чтобы посыпать голову пеплом, признать свою вину в том, что он загорал и блядствовал у себя в Бочаровом ручье, когда погибали моряки, и палец о палец не ударил для их спасения. Вместо этого он называет вдов погибших моряков десятидолларовыми шлюхами. Но я уже сказал, что я думаю по этому поводу. И кем я после этого считаю этого вот злобного карлика, этого нашего пожизненного президента. Ну а вы для себя решайте сами, так сказать, в меру своих умственных способностей, в меру вашей совести, в меру страха перед окурком, ну и в меру своего синдрома 1937 года. Решайте, кто такой этот ваш президент Путин, что он за человек, и человек ли он вообще. Кстати, фильм «Путин» – это уже второй, посвященный главе нашего государства, документальный фильм, который вышел перед днем выборов, ну, а точнее, днем его переназначения, 18 марта. Помните, первый фильм назывался Миропорядок 2018. Вот только что отгремело воинственное послание Путина Федеральному собранию – после которого у людей осталось вот это послевкусие во рту, как будто бы они блевали всю ночь. А вот уже 6 марта телеведущий Владимир Соловьев обнародовал документальную ленту под названием «Мир порядок-2018». И вот в ней, в этой ленте Владимир Путин объясняет свое видение геополитики. В беседе с Соловьевым глава государства в частности заявил, что страны, ведущие антироссийскую политику, в конечном итоге сами своим ядом отравятся. Документальная лента основана на нескольких эксклюзивных интервью Владимира Путина журналисту Соловьеву. Кадры интервью ТТТ перемежаются съемками президента за работой, якобы, в окружении самых разных людей, лидеров мировых держав, дипломатов, политиков. Ну и совершенно очевидно, что эта картина, она была снята путинским пропагандонным Соловьевым, Единственной цель, с единственной целью, с целью предвыборной агитации за диктатора Путина. Никаких других целей не было. Президент в ходе интервью заявил, что готов будет отдать приказ, обратите внимание, отдать приказ на применение ядерного оружия, если под угрозой окажется существование российского государства. Если по территории России будут выпущены ракеты, то он отдаст приказы о встречном ядерном ударе. Хотя это и будет означать глобальную катастрофу, понимает он. И вот главное, о чем он говорит. Ну зачем нам такой мир, если не будет России, задался вопросом Путин. Что я могу сказать? Опять здравствуй, Фрейд. Вот следуя этой же логике Путина, можно за него сделать еще один вывод. Если он то есть Путин, блядь, вдруг не будет президентом России, то зачем ему, блядь, нужна такая Россия, получается? Этот сука, вот этот психопат, он готов уничтожить Россию в случае, если будет угроза ему личной его власти. И, соответственно, это, блядь, этот моральный урод, он готов уничтожить все человечество. Но, опять же, в случае угрозы ему, его абсолютной власти в России. Он об этом прямо заявляет. А кстати, вот подумайте только, а как собственно он может узнать, что по территории России осуществлены пуски ракет? Ведь у него даже не осталось ни одного объективного средства контроля за этими самыми пусками ракет. Но поскольку благодаря его предательству и измене Родине оказалась затоплена наша орбитальная станция «Мир», ну а недавно упал вообще последний спутник ОК, еще способный, который отслеживать запуски ракет, способный был. Все, мы теперь слепые. Мы ни одного запуска сегодня отследить не можем ракет. И вот получается в такой ситуации он по своему желанию, любую свою агрессию, любое свое неадекватное решение о ядерном нападении на мир, он может просто так голословно назвать ответным ядерным ударом. Но поскольку объективных средств контроля нет, как мы узнаем, что он отдал приказ на уничтожение мира в ответ на нападение, раз мы не можем не отследить ни одного пуска, о чем говорит этот сволочь? А? И вот мы видим рассуждение психически нездорового человека, ну, а правильно сказать больного на всю голову негодяя и нелюдя. Ну и, конечно же, вот в данном случае интересы всех граждан России, они совпадают с интересами всего человечества. И заключаются они, конечно, только в том, что нужно любым путем, немедленно, оттащить этого психопата от ядерной кнопки. Оттащить пусть даже путем его немедленного устранения. Да-да-да, его любой ценой нужно оттащить от ядерного чемоданчика отстранить от власти в России и именно любой ценой никакая цена в данном случае не может быть чрезмерной. И вот дальше в фильме решение присоединить Крым к России Путин назвал спровоцированным Западом. Он говорит: мне иногда кажется, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте оказавшись за которой, мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко, заявил Путин. Но опять сплошной здравствуй, Фрейд. Обратите внимание, Путин откровенно заявляет, что важнейшее решение для судеб всего человечества он принимал неосознанно, обдуманно и взвешенно а принимал под влиянием кого-то. Ну, кого-то, кого он даже конкретно назвать не может. Кто-то неизвестный, ну, лично я предполагаю, это было его второе «я». Ну, как это обычно бывает при когнитивном диссонансе или раздвоении личности. Так вот, этот кто-то, это его второе «я», якобы подвел его к какой-то черте этот кто-то нашептывает ему в ухо, какие нужно принимать решения. Блять, мы все, все человечество, блядь, зависим от того, что кажется нашему больному на президенту. Подумайте только. То есть весь мир зависит от того, что ему кажется. Или от того, что кто-то, что-то нашептывает в ухо этому нашему долбоебу. Мы все зависим от того, блядь, что нашептывают Путину в ухо какие-то голоса. От того, блядь, что кто-то неведомый, его подводит на какую-то, блядь, черту. Люди, очнитесь. Человечество. Надо спасаться. Надо спасать мир. Надо спасать творение. Ну и вот совершенно очевидно, что сегодня... Человека, имеющего возможность в одну харю принять решение об уничтожении всего мира, ну на лицо когнитивный диссонанс, на лицо раздвоение личности этот. Еще раз повторю, судьба человечества в руках психопата. И, соответственно, судьба мира висит на волоске. Люди, АУ, СОС, свистать всех наверх. Кстати, на вопрос о том, как он относится к роли мирового злодея, которую он сегодня играет, по мнению Запада, Путин ответил, что подобные ярлыки его не задевают. Подумайте только. То есть роль мирового злодея его не пугает. Скорее всего, она нравится этому больному, адекватному человеку. Ну, собственно, это еще один повод всему человечеству задуматься о судьбе планеты. Надо срочно всем людям, всем государствам принять решение, придумать, как срочно избавиться от этого ёбнутого на всю голову диктатора. Ну а в целом документальная лента стала настоящей пологеей путинской внешнеполитической линии. Как вот в этом фильме откровенно на голубом глазу заявляет Путин, вот он говорит, в конечном счете все они, то есть все страны, ведущие антироссийскую политику, сами пострадают от своих же действий. Обратите внимание, блядь, этот психопат откровенно угрожает целым странам, всему миру, и никто не обращает на это внимания. Никто, блядь, не придает этому значения. А этот психопат, еще раз вам повторю, он в одну харю, может принять решение об уничтожении всего человечества. Он может уничтожить планету Земля. Вот цитата Путина. «Те, кто капают куда-то там яд, сами и проглотят его в конце концов. Сами этим ядом отравятся». Эти его слова можно смело отливать в граните. Особенно на фоне того, что Путин является отравителем и рецидивистом в этом деле отравления. Ну, таким борджио современности. Ну, помните, у всех на слуху последнее отравление Скрипаля с дочечкой в Лондоне, при котором пострадали еще, кстати, двадцать один человек. А перед этим мы помним было отравление в том же Лондоне Литвиненко. Кроме того, мы знаем еще о множестве таинственных смертей противников Путина, но о которых в свете последних знаний вот, можно тоже сделать предположение. Ну как о смертях, произошедших в результате отравлений. Да что там далеко ходить. Вот Меня самого, например, в 2015 году отравили в Каннах. Отравили путинские ФСБшники, которые приезжали в НИЦУ на волейбольный турнир ветеранов. В составе команды ветеранов ФСБ «Отдушина» так называемые. Вот они тогда двое останавливались у меня дома. Ну и тогда только чудом, благодаря французской медицине, я остался жив. Ну, давайте я вот продолжу приводить интересные комментарии блогеров. Ну, вот я выборочно вот такой. Я бы никогда не поверил ни в какие яды, если бы Путин не ходил везде со своей чашкой. Ну, абсолютно точно подмечено. Вы обратили внимание, он из своей чашки пьет все время. Еще вот один блогер. Мало того, он еще жратву свою с собой возит. Ну, мы знаем, что самолет жратву возит за ним. Он боится где-то там. Есть, кстати, вот недавно рассказывал кто-то, а Сокашвили рассказывал, как Лукашенко троллит Путина, когда он Сокашвили сказал, ты можешь смело есть только с тарелки Путина, тогда не отравишься, а из другой постерегись. Это было после отравления Литвиненко. И Путин тогда еще сказал. Да нахрена он кому нужен, Леприненко? Типа, сразу понял, о чем речь идет. И вот после инцидента со Скрипалем, это еще один вот комментарий, он должен носить и противогаз теперь с собой, поскольку уже газом новичок начали травить. И вот, ну неужели, блядь, человечеству еще до сих пор непонятно, что оно имеет дело... Сумасшедшим. И что оно находится на грани уничтожения. На грани уничтожения, блядь, еще раз вам говорю, человечества. Напомню, что так же, как и раньше, ну, например, во время послания федеральному собранию, Владимир Путин постоянно и откровенно угрожал всему человечеству. Ну тогда вот еще он презентовал, например, новинки оборонной техники: ракетный комплекс Сармат, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», беспилотные подводные аппараты, крылатая ракета с энергетической ядерной установкой, лазерное оружие и все это, по словам Путина, должно охладить пыл наших противников. Президент заявил, что Западу не удалось держать Россию, вы нас не слушали, послушайте сейчас, сказал он. Ну, это ли не прямая угроза? Неужели человечество еще сомневается, что этот сумасшедший не шутит? Вот в последующем министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что презентованные Путиным новые образцы военной техники, они превосходят существующее в мире оружие на многие годы вперед. Ну, я что скажу, ну, даже не важно, насколько достоверны эти слова, хотя это бред, конечно. Но главное, я еще раз напомню вам и всему человечеству, главное это то, что вопрос о применении этого оружия, ну, насколько бы оно ни было страшным сейчас, так вопрос о применении этого оружия находится в компетенции лишь одного Одного абсолютно нездорового человека. Повторю, одного никогда такого не было. И решение применения оружия находится в руках нашего незаменимого диктатора Владимира Владимировича Путина. Дальше я опять вот приведу комментарий блогеров. Noname 9 марта пишет. Путем устрашения порядок наводится только в зоне. Можно, конечно, весь мир превратить в одну большую зону. Но я лично думаю, вот, что мир все-таки прозреет, не захочет этого. Ну, не захочет, чтобы его превратили в одну зону. Я вот думаю, что мир будет защищаться. Я даже думаю, что мир сам захочет уничтожить этого Нью Гитлера. Но все, вся беда-то в том, что поскольку этот вот Нью-Гитлер, он окружил себя подельниками, да еще он окружил себя ватным быдлом, то, соответственно, уничтожить его мир просто так не сможет. Уничтожать его будут вместе со всеми нами, вместе с Россией. Подумайте об этом. Ну отсюда вывод только один. Если мы с вами хотим, чтобы Россия существовала. Если мы хотим, чтобы существовали мы, чтобы существовали наши дети, внуки, правнуки, мы сегодня должны сами немедленно избавиться от этой угрозы миру. От этого ебнутого на всю голову подонка Путина. Только так мы защитим себя, и так мы защитим мир. Ну или в противном случае эта сука избавится от нас всех. избавиться от всего человечества. Еще комментарий. «Правдаискатель» 10 марта 2018 года. Он пишет. Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин презентовал новинки оборонной техники. Его презентация настолько убога, что плакать хочется. Игры, стрелялки для дебилов и запугивание населения. Что нас кто-то хочет уничтожить. Путин «герой» в кавычках. Вот он пишет: Путин герой по разворовыванию национального богатства страны, а не сеятель и собиратель, и точно не созидатель. Ну, я скажу так. Насколько бы у Бога ни была его презентация, эта сука может реально развязать ядерную войну. Эта мразь точно способна уничтожить все человечество. Вот комментарий Лола десятого. 03.2018 Убогий гопник, молись подворотни. Такая же и презентация. Дальше он пишет. После демонстрации боевых мультфильмов в манежах Кремль вдруг на утро, может быть, протрезвев или очнувшись от кокаина, вдруг решил переобуться. И вот, по словам Пескова, в послании Путина не было угроз. Оно не было милитаристским. Наличие у России вооружений, от которых сейчас не может защититься никакая страна, не означает нарушение паритета. У другой стороны также есть вооружение, от которого не способна защититься Россия. В этом и паритет, что является залогом того, что это оружие не будет применяться. Да, возможно, это, блядь, и было бы верным, то, что вот заявляет Песков. Но это было бы верным только в том случае, если бы решение о применении ядерного оружия в России принималось бы коллегиально, как это делается во всех цивилизованных странах, а не в одну харю, блядь, как это делается у нас. И главное, блядь, ладно бы, если эта одна харя была адекватная, если бы он был в своем уме, а то ведь это отмороженный на всю голову психопат, у которого в руках ядерная кнопка. А что касается умозаключения Пескова, то могу сказать следующее. Раз, по его словам, паритет в мире не нарушен, раз в мире ничего не изменилось, раз оружие по-прежнему не будет применяться, то, собственно, вот какой смысл от демонстрации боевым гномом этих боевых мультфильмов? Кстати, сказать мультиков, как обычно бывает в случае с Путиным, даже не новых, не специально подготовленных для этой его презентации, а мультиков старых и старой компьютерной игры. К тому же игры уже десятилетней давности с убогой графикой. Но неважно. Вот в связи с этим главный вопрос к Путину: Мудак, ты, собственно, что сказать-то хотел вот этим своим мультиком? Если это не угроза, ну что сказать ты хотел, скажи русским языком. Еще один комментарий, проведение, пишет. Вот он пишет, сельское хозяйство сегодня полностью разрушено. Если при советах хлеб стоил 16 копеек, молоко 20 копеек, пенсия была 130 рублей, то есть примерно в 800 раз выше, то сейчас хлеб 30-40 рублей, 60 рублей молоко, при средней пенсии 13 тысяч рублей. То есть всего в 200 раз больше. И как прожить на эту нищенскую пенсию? То есть в 4 раза покупательную способность уменьшил. Так как надо не только уйти и кушать, надо еще и за все платить. И вот при таком раскладе жизни ваш патриот Путин, Ежемесячно десятки миллиардов долларов перегоняют в банке Амеров, меняя их на какие-то бумажные обязательства. Почему? Все природные богатства при вашем патриоте Путине разворовываются и вывозятся за границу. И вот журнал Forbes показал за 2017 год 100 российских миллиардеров в долларах, а весь народ нищий. Если Китай каждую заработанную копейку вкладывает в промышленность и сельское хозяйство, то ваш Путин-патриот все в России разломал, все разворовал. А вы все кричите «Путин! Путин ваш! Путин, Путин рулевой!» И вот в заключение он говорит «Предательством от него пахнет, а не патриотизмом». Вот это ключевые слова, повторю еще раз. Это блогер проведения пишет. Предательством пахнет от Путина, а не патриотизмом. Вот и я, блядь, тоже постоянно говорю о том, что Путин предатель и изменник Родины. У меня даже есть специально посвященная этому вопросу программа. Ну, напомнили лишь только несколько примеров измены Родине этим подлым предателем Пу Путиным. Ну, самое главное, это то, как он под присмотром западных спецслужб принимал власть по наследству от другого изменника Родины, также подконтрольного полностью западным спецслужбам Ельцина. Помните? Как тогда Путин для повышения своего рейтинга взрывал дома в России? Блять, вдумайтесь только. Не для спасения всего человечества, блять, а всего лишь для повышения своего рейтинга. Перед выборами 2000 года эта тварь взрывала дома. Вдумайтесь, блядь, взрывал не просто дома, а дома, блядь, тогда, когда в них было максимально много людей. Тогда, когда эти люди в этих домах мирно спали. Вы только вот вдумайтесь, какой-то извращенец и ублюдок ради своего рейтинга он все это делал. А помните историю с Рязанским Сахаром, когда вот это преступление Путина и его спецслужб было раскрыто? Помните, как депутат Селезнев с трибуны Государственной Думы тогда заявил о взрыве дома, который еще не произошел? Но который произошел только лишь через день и так далее и тому подобное. доказательство э, моря того, что дома взрывал Путин. Ну, по его приказу, конечно. А помните, например продажу америки путиным всего российского оружейного урана на сумму под триллион долларов сша и по цене в 500 раз ниже рыночной вот это ли не измена родине или вспомните как например путин изменил родине ну односторонним разоружением россии помните он Уничтожил ракеты воевода, или как их называли на западе сатана. Причем уничтожил их в одностороннем порядке. И тогда уничтожил он их почему-то вместе с инфраструктурой, что вообще не требовалось никакими договоренностями. Он тогда уничтожил даже ракетные шахты, эти огромные сооружения, которые стоят так же, как ракеты сами. Дальше. Я уже сегодня об этом говорил. Путин совершил измену родины тем, что затопил нашу орбитальную станцию МИР. Ну и, как я говорил, даже последний спутник, который еще мог фиксировать пуски вражеских ракет сегодня, тоже прекратил существование. Я уже сегодня тоже об этом говорил. И мы теперь полностью слепы. Мы не можем отследить ни одного пуска вражеских ракет. Это все заслуга предателя-изменника Родины, Путина. Кого же еще? А как вам такой факт, что при Путине уничтожено большинство высших военных училищ? Большинство. И это военные училища самые передовые современные, ракетные, военно-воздушные. И вот в то время, когда армии всего мира переходят на новые технологии, и там все более востребованы специалисты с высшим образованием, у нас в армии специалисты с высшим образованием заменяются на обычных сержантов. А это что, неизменная Родине, по-вашему? А как вам такой факт путинской измены Родине? Вы знаете о том, что ну, не только вот свои украденные у России средства, но ну, и все государственные резервы России Путин разместил на Западе. Как по-вашему, разве это не говорит об измене Родине? давайте дальше разбираться. А вот то, что разместив на Западе гораздо более 500 миллиардов долларов, ну достигала она и 800, и 900 миллиардов от суммы. Так вот, разместив более 500 миллиардов долларов наших резервных средств, под полтора процента годовых он их разместил, Путин в то же время ровно такую же сумму, ровно там же на Западе взял в кредит, в тех же банках. Вдумайтесь, точно такую же сумму, кредит, но только уже не под полтора процента годовых, а уже под 5% годовых. Ну, разве это не воровство, разве это не измена Родине? А вы знаете, что вот за время вот этого воровства и предательства общая сумма, получившаяся от разницы в процентных ставках между размещенными на Западе российскими резервными средствами и средствами, взятыми Россией в кредит там же, она составила более 300 миллиардов долларов США. 300 миллиардов. То есть практически половина от размещенных на Западе средств уже в качестве процентов. Наверное, Путин где-то на своих офшорах хранит эту разницу. Как вам такой факт, что Путин, не простив ни одному российскому гражданину, ни пенсионеру, ни многодетной матери, ни одной копейки кредита, так вот он прощает сотни миллиардов долларов кредитов различным государствам, ну, управляемых, разумеется, мелкими дружественными Путину диктаторами, ну с которыми он может договариваться. То есть это обычная схема обналичивания денег в России, ФСБ чем занимается. То есть через ФСБ под контрольным фирмам перечисляют деньги, чуть меньше получают назад. Это обналичка называть. Вот он через государство обналичивает наши с вами деньги. То есть он перечисляет туда миллиарды долларов, потом им прощает, ну и получает на свои офшорные счета, разумеется, эти средства. Ну, за обналичку платят, конечно, что-то этим диктаторам мелким. Это сотни миллиардов уже он так прокрутил, обналичил. И при этом кто-то еще сомневается в том, что вот лично у Путина на офшорных счетах находится ну, гораздо более 500 миллиардов долларов. 500 миллиардов долларов, не считая других его карманов, не считая украденных у России денег там Ралдугинами, разными, Сечинами, Абрамовичами. То есть где-то полтора триллиона таких карманных денег на Западе сейчас находится. Ну а самое-то главное. Он украл все российские активы, стоимость которых от 18 до 20 триллионов. И все эти российские активы, то есть все заводы, акции, они все принадлежат офшорным компаниям путинской. Вдумайте только, 20 триллионов долларов, это больше всего госдолга Америки. Вот блогер проведения дальше еще пишет. Как бы для вас это мнимое благополучие и предательский патриотизм Путина кровавыми слезами и плачем жены матери не обернулся. В Украине Амери, Амеры завезли современное оружие для борьбы с танками и самолетами. Для чего? А для весеннего наступления на Донбасс, ну и на Крым заодно. Не зря же в Черное море вошел десантный корабль с отборными пятьюстами пехотинцев Амеров. Чувствуете, что заваривается? Нет, вы непобедимы с таким лидером-патриотом, как Путин. Ну что же, надежда умирает последней. Вы этого хотите, так получите. Вот еще интересная точка зрения блогера проведения. Относительно отравления Скрипаля он считает, что это ми хотели сыграть на патологических чувствах россиян. Голосуйте за Путина. Мол, вон, смотрите, как Путин борется с предателями Родины. Хотя Родина давно уже предана и продана, и все утащено за границу, вплоть до золотого запаса и бриллиантовой палаты. И сделал это не кто-нибудь, а Путин. Но я тоже говорил, что в политике, в реальности, все обстоит всегда не так, как выглядит. Ну, например, мне действительно непонятно вот эти метания, Полумеры, двойственные подходы, например, США в частности. Эти подходы к санкциям, к люстрационным спискам, к замораживанию наворованных в России активов Путиным и, и его озерной бандой. То есть метание и двойственные подходы, непонятные. Вот, вот недавно в Лондоне, после вот громких заявлений и угроз в адрес путинской банды, ну Произошел скромный пук в лужу, то есть Лондон выслал только 23 российских дипломата из 56, больше пока ничего не слышно. И это вместо того, чтобы арестовать наворованные активы путинских олигархов, которые находятся в Лондоне, это активы Абрамовича, Шувалова, Усманова, ну и многих других, а выслать их семьи вместе с Челядью из Лондона, но ну, ничего этого Лондон не делает. А вот как блогер Крыволол пишет. Он пишет о постоянном путинском вранье, о его жалких попытках оправдаться в этом вранье. Вот он пишет. «Путин в 2014 году. Российских военных в Крыму нет. Это местная самооборона». Это Путин так заявлял. «Путин в 2015 году заявил. Я лично командовал спецоперацией по присоединению Крыма. Помните?» Это полностью противоречит тому, что он говорил в 2014 году. Путин в 2018 году заявляет. Кто-то сознательно подвинул нас к этой черте. Дальше. Путин в интервью Меган Келли. «Ну и что? У нас 2000 сотрудников администрации. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу». Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил. Я понятия не имею, что он сказал. Но вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации, либо правительство, что ли? У меня своя работа. Вот так он заявил. Ну, на мой взгляд, тут даже Фрейд бессилен. Это уже просто за гранью здравого смысла. Ну какая нахуй у него другая работа? блять, может грабить и убивать, воровать у него работа? Если он не хочет контролировать, что делает его администрация, сам нихера не делает и не знает, что делает его администрация. Ну идиотизм же. Вот мне понравилось. У Светлакова есть история из молодости, он ей рассказывал. О том, как он ехал в поезде и вдруг был разбужен громкими воплями из тамбура. Кричала проводница и делала это от охватившего ее первородного ужаса. Прибежав на шум, пассажиры увидели, что весь тамбур измазан говном, причем очень тщательно и практически без пробелов. А посреди тамбура стоял пьяный мужчина со спущенными штанами и, слегка покачиваясь, гордо смотрел прямо перед самбой, Мужчина тоже был весь в говне. «Ты что наделал?» – закричала несчастная проводница, обретя дар члена раздельной речи. Мужчина перевел на нее взгляд и, выдержав профессиональную актерскую паузу по Станиславскому, ответил. «А ты докажи, что это я!» вот Эта история очень напоминает мне то, как реагируют наши государственные мужи на любые обвинения в свой адрес. Напоминает то, как Путин заявляет, когда стоит без штанов весь в говне, и вокруг вся Россия в говне. И он заявляет о том, что у нас все хорошо. И вот неважно в чем это происходит заявление. В освоении бюджетных средств, в постройке дворца, несовместимого с доходами и наличием совести, в оргиях на яхте, в проведении внутренней стороной ладони по внешней стороне лапка. Ну, слава богу, не по внутренней. Ну, помните эту историю в Госдуме о приставании. Вот реакция на все обвинения примерно такая же, как у того мужчины из тамбура. Ну, а главное, что вот... Главное, что все мы, блядь, дружной толпой едем в этом говнопоезде. Интересно, куда вот он держит путь? Какова конечная точка назначения? Светлое будущее, думаете? Ну, вряд ли. Пустит ли в него нас с вами, пустит ли туда этот наш с вами говнопоезд? Ну, думаю, ответ риторический. Еще раз вам всем говорю, если мы, блядь, не избавимся от этого конченого мудака, преступника и пиздобола Путина, то в будущем нам просто нет места. Вот еще один интересный комментарий относительно высказываний Путина о своем друге, подельнике и кошельке Ралдугине. Цитата. "Ну можете мне поверить, я точно знаю, что реальных доходов у него ровно столько, чтобы купить эти музыкальные инструменты. Все остальное – это какие-то бумажные движения на бумаге, ничего у него больше нет. Кроме того, что он приобрел, – заверил Путин. Вот далее, отвечая на вопрос, действительно ли ему принадлежит части активов музыканта, этот пиздобол заметил Это точно не мои деньги. Я даже не считал, сколько их у господина Ралдугина, как я сказал, но, по моим данным в своей деятельности, как в творческой, так и в бизнес-составляющей, он никогда ничего не нарушил ни одного российского закона, ни одной правовой нормы. Заключил он. Ну, вот теперь нам понятно, вот что именно. Так и будут выглядеть показания подсудимого Путина в Московском трибунале. Знать не знаю, ведать не ведаю. Песков врет, а я нет. У Ралдугина деньги не мои. Ну что ж, будем разбираться в трибунале. А вот еще Кырволов, пишет десятого он привел высказывание пиздабола Путина. Армия не моя, повар не мой, сто миллиардов не мои, а я-то здесь при чем, и так далее. Одним словом, зассал ботоксный, выживший из ума дедушка Путин. И вот он продолжает. Вообще само явление КГБшник Путин во главе государства, это лучшее доказательство тому, что люстрации после смены режима, она необходима. Ну и собственно каждому, кто служил в КГБ ФСБ, следует запретить занимать любые государственные и муниципальные должности. Пусть в ЧОПах сидят, ну так, собственно, сделано во многих странах Восточной Европы, в Германии, и всем только на пользу пошло, пошло это. Дальше вот Проведение пишет. Надеюсь, что уже третий фильм, снятый после отстранения Путина от власти, он будет этого подонка Путина уже проклинать. Ему, собственно, тогда вспомнят и офицерское собрание России 2011 года, на котором Путина за развал армии и флота привлекли к военному трибуналу. Вспомнит развал экономики, развал сельского хозяйства России, вспомнит развал социалки, развал системы образования, вспомнит и мизерные зарплаты госслужащих, ну и мизерные пенсии пенсионеров. Опять Крыволов. Как за 18 лет с таким путинским менеджментом эта баржа под названием Россия еще не потонула? Ну только лишь в силу размеров и инерции. Ну а я скажу... Ресурс плавучести, он однозначно уже полностью исчерпан. Если ничего кардинально не изменять, то Россия однозначно пойдет ко дну. И Россию сегодня может спасти только революция. Один выход у России. Российская народная освободительная революция. Вот Что касается переназначения Путина и того спектакля, который показали российскому народу и всему миру, ну, я хотел вот вам показать, что-то я подобрал фотографий много про этот спектакль, но я думаю, уже мы сегодня долго в эфире, перенесем на следующий раз это. Ну, а я со своей стороны, как обычно, скажу самое главное. Да здравствует народная освободительная революция, долой правящую преступную путинскую банду, да здравствует прямое и полное народовластие, вместе мы победим, ура!